друзья всем привет вы снова на канале вкусняшки от яшки а, спасибо всем кто подписывается на канал ставит лайкосики прожимает колокольчик ну и оставляет свои комментарии сегодня сегодня у нас я даже не знаю отнести этот рецепт к чему к завтракам там к обеду к ужину к закускам это просто довольно таки простой но должен получиться очень классный рецепт я думаю что он подойдет э, как Допустим, какой-то небольшой такой вот закусочка перед основным, допустим, большим каким-то блюдом там. Либо перед тем, как вы садитесь за стол. Вот это подойдет, мне кажется. Да или просто на самом деле как-то по-легенькому, ну, относительно по-легенькому покушать, перекусить. И чтобы это было довольно-таки вкусно. Для этого нам потребуется. Так, у нас тут почти полкило говяжего фарша. Можно брать любой, какой вам больше нравится. Не суть. Дальше у нас вот такие вот тортильи. Можно взять лаваш, тоже не принципиально, просто мне кажется, они будут очень удобненькие, особенно в приготовлении. И сыр. Я взял такой именно уже для бургеров. Ой, реклама. Реклама нету, нету рекламы. Просто, опять же, с ним будет удобно сейчас пользоваться. Ну и плюс у нас пойдут, естественно, туда специи и лучок. Ну а мы начинаем уже готовить. И первое, для начала нам нужно сделать фарш. Сделать его вкусным. Потому что так он, ну просто фарш. А нам нужен вкусный фарш. Вываливаем все в мисочку. Руки помыты, чистые. Сразу же туда отправим пару щепоток соли, сушеный чесночок по вкусу, кому как хочется. Дальше у нас естественно пойдет свежий молотый перец. хорошенько наперчил и и конечно же наша любимая приправа это копченая паприка ну паприка я думаю можно и не поскупиться думаю будет достаточно все теперь просто берем и хорошенько замешиваем фарш не добавляем сюда ни лука ни воды нам нужен просто сухой фарш если мы его сделаем жиденьким то боюсь что у нас до все наше блюдо не получится. Ну все, просто тщательно перемешиваем специи в фарше, И сейчас дальше покажу, что делаем. Теперь самый интересный момент. Берем немножко фарша, немного. И нам нужно его равномерно размазать по всей тортили, Ну, либо лавашу, если у вас, у вас лаваш. Только не нужно его размазать прям толстым каким-то слоем. Так, чисто тоненько, чтобы он покрывал просто весь наш лист аккуратненько аккуратненько сейчас покажем на примере одного вот а потом будем готовить уже всех все у нас их 6 штучек я думаю это будет достаточно нам вкусно покушать так, еще чуть-чуть просто вот таким небольшим слоем Вот так, а теперь магия огня будет. Все, подожгли сковородочку. Чуть-чуть масличка, немножко, совсем чуть-чуть. Так, сковородение у нас разогрелось. И теперь низом, именно фаршем, на сковородочку. И сейчас вот так вот три минутки. И у нас будет практически готово. Так, у нас минутки прошло. Мы сейчас что делаем? Мы снимаем, только выкладываем пока на досточку. Так, ну это значит, что нам нужно побольше мазать. Теперь берем немножко кетчупа. Оп. Немножко размазываем его. На одну половинку раскидываем немного вот так лучка полукольцами. Так, хлобысь. И закрываем нашу тортилью. Режемаем немножко. И отправляем обратно на сковороду. Ну что друзья пришел тот самый долгожданный момент момент дегустации будем пробовать наши тортильи М -м, уже разрезанная вкусненькая М -м -м. Да, очень вкусно очень нежненько этот корочка хрустященькая а внутри прям фарш, фарша не так много он, естественно, чувствуется, но он достаточно нежный. Кетчуп, сыр, лучок хрустит, потому что он не успел прожариться. Он такой еще хрусткий. Туда, на самом деле, можно добавить абсолютно спокойно те же самые маринованные огурчики. Помидоры, я думаю, не стоит, Мне кажется, они слишком много дадут влаги. Но, допустим, маринованные огурчики будут прям очень классно. Можно сделать кетчунез. Я думаю, все знают, что это такое. И кетчунезом смазывать вместо просто того, чтобы кетчупа. Вот. Ну, на самом деле рецепт очень простой, делается элементарно и быстро, и такая альтернатива там, грубо говоря, шавухи какой-то, либо таком. Так что, ребят, пробуйте, готовьте, оставляйте свои комментарии, не забывайте про лайкосики, они помогают нам очень. Подписаться на канал и, конечно же, прожать колокольчик. Ну, а я с вами прощаюсь до новых встреч и всем приятного аппетита!